Приветствую вас, друзья! Сегодня мы сделаем такой кратенький прогноз на новолуние, которое состоится 23 ноября. Это новолуние примечательна тем, что оно первое после коридора затмений. Пройдет оно в знаке зодиака Стрелец и несет в себе яркую и оптимистическую приятную энергию перед сезоном праздничных событий. Она знаменует собой удивительное время для планирования, оценки различных возможностей и погружения в новую перспективу. Ну, а теперь подробнее. Давайте начнем со Стрельца, поскольку это Новолуние будет в этом знаке. Понятно, что фавориты... В ближайшие нескольких дней, ну недели минимум, до следующего полнолуния, это будут стрельцы. Они будут наполнены энергией, они будут щитры, они будут оптимистичны, очень активны, наполнены любовью ко всему, желанием познать, желанием объять необъятное, и их в вашем обществе будет достаточно много. У них ладятся Потихонечку домашние дела, что-то пошло на улучшение, возможно, какая-то небольшая прибыль. Но некоторая напряженность во взаимоотношениях с партнерами все же сохраняется. Но это еще будет длиться некоторое время. И это обословлено тем, что, вероятно, стрельцам сейчас, в ближайшие два месяца, важно как-то подумать над партнерской темой, углубиться в какие-то кармические перспективы, разобраться, что, зачем, почему и как. Для того, чтобы уже после того, как Марс выйдет с ретроградного положения, то перевести свои отношения на новый уровень. Козероги. Козерожки. Ну, у вас тут тайные дела. прям Прямым ходом. Тайные дела, поездки, возможны интересные знакомства – Поездки далеко, за границу, переезды в принципе могут быть, прибыль издалека, удача, приятные, поя... э, приятные подарки. И так, раз, два, три, да, именно в дороге вас могут ожидать очень интересные события. Поэтому не сидите дома, обязательно путешествуйте. Так, сфера вашего напряжения это, так, раз, два, три, четыре, 6. Сфера здоровья, сфера работы тут что-то может немножко вас ну как-то оттягивать назад будет необходимость на чем-то зациклиться чему-то больше уделять внимание но это все временно есть возможность порадоваться почему бы нет теперь водолеи вы у нас тоже фавориты последнего года я бы сказала у вас все-таки сохраняется еще напряженное положение, касающееся темы детей и темы любви. И вы знаете, это время вам дается для того, чтобы вы что-то пересмотрели во взаимоотношениях с теми, кто для вас очень дорог, переосмыслили, трансформировали, поработали над ними. Что вас может порадовать? Встреча с друзьями? Или к вам кто-то приедет в гости? Или вы кому-то приедете в гости? Главное, не сидите на месте. Юпитер, который спустился в ваш дом денежек, порадует вас какими-то приятными финансовыми подарками. Рыбки, ну у вас тут вообще, учитывая, что Юпитер, и Нептун в вашем знаке управления, вы, конечно, находитесь под воздействием неких наркотиков. Ну, наркотики имеются в виду... Ну, что-то связано с наркотичным опьянением извне, из воздуха, не специально употребляемые препараты. Вы находитесь в какой-то иллюзорной реальности. Очень хороший период для тех рыбок, которые заняты творческой деятельностью. Вы на большом вдохновении хотите что-то творить, что-то делать, созидать. А вот другие обычные рыбки, они могут находиться в состоянии эйфории, в лучшем случае это влюбленная эйфория, в худшем это, ну, наверное, какой-то самообман. Что вас еще может порадовать? Это работа, это ваша карьера. У вас обязательно будут какие-то интересные подарки от ваших покровителей. Кто-то есть в вашем окружении, кто вас радует? Овны. Так, ну, овны, овны. У вас это 9 по-моему, дом. Так, 12 11 10 да, 9 Но у вас сфера за границей очень активна. Какие-то приятные новости из-за границы. Могут быть какие-то приятные финансовые поступления из-за границы. Могут быть даже поездки. Что-то будет, что вас обязательно порадует. Значит, напряженность. Сфера связана с чем-то тайным. Я бы хотела сказать, что, например, длительные, дальние, а переезды, они могут находиться под напряжением. Там может быть что-то складывается не совсем так, как бы вам хотелось. Мы сейчас говорим о иммиграции, например. А вот просто куда-то съездить как турист, то вполне. Почему бы нет? Те, кто сотрудничает с иностранными компаниями, да вам все карты в руки вместе с прибылью. Телец, ой, телец, телец. Так, что тут у тебя? Это, получается, десятый, или нет, восьмой, восьмой, правильно, дом сейчас считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, восьмом доме денежки, секс, деньги, любовь, все, все блага мира к вам идут навстречу, что приятное у вас встреча с друзьями, благоприятные взаимоотношения с коллективами. Все легко ладится, все получается, что под напряжением под напряжением финансовая сфера все-таки остается, но именно та, которая зависит не лично от вас. Я бы сказала, что для вас сейчас важно не упираться рогами в стену, а положиться на ситуацию. Благоприятный период для кредитования, для получения каких-то чужих ресурсов, но самим можно слишком не перетруждаться, иначе это может еще и негативно отразиться на здоровье. Близнецы. Что у нас тут с близнецов? Ну, сразу говорю, для вас очень важно в ближайшие пару месяцев провести какие-то сеансы с психологами, психотерапевтами, кому что нужно. То есть провести какую-то очень важную детальную работу над собой. Будет очень глубокая трансформация, переоценка самих себя, ну а что порадует раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сфера партнерства, ура ожидайте, любовь, знакомство возможно перевод отношений на какой-то другой уровень очень интересный, расширение вообще сферы вашего влияния вы нравитесь окружающим, вы для них заметны, ждите ждите каких-то интересных очень активных любознательных партнеров с которыми у вас могут быть общие интересы что тут еще у вас интересненькое? Так, ну и сфера с друзьями. Нежные такие, трепетные взаимоотношения. Хорошо ладятся отношения с коллективом. Особенно, если это связано с работкой. Может быть, кто-то из вас вернется к какой-то своей прежней деятельности. Могут вернуться те люди, которые когда-то у вас были. Ну, Есть возможность заняться тем, чем вы когда-то были заняты. Потом, возможно, на какое-то время прекратили. Ну, в общем-то, есть возможность хорошо подзаработать. Ну, будет. Теперь раки. Так, что тут у, нас, у раков? У вас здесь под напряжением остается тема связанная с чем-то скрытым, тайным. Ну, не будите зверя в тех людях, которыми вы дорожите. Лучше уходите от конфликтов и всего того, что вам не приносит пользу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Работка? Ух ты, да у вас работа там поладится. И по здоровью улучшения, и денежки пойдут. Есть шанс хорошо заработать перед новогодними праздниками. Особенно для тех, кто работает с иностранными компаниями. Потому что Стрелец управляет всем тем, что далеко и высоко. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Также могут пройти очень приятно поездки. Куда-то далеко, кто это планирует. Львы. Так, ну у вас здесь тема партнер, не партнерство, а, ну да, партнерство в коллективе, взаимоотношения в коллективе под напряжением, особенно с мужчинами. Тут что-то несколько тяжелое, это нужно будет все еще разруливать до середины января. Из приятного, раз, два, три, четыре, пять. Любовь, ух ты, любовь, дети. Творчество, развлечение. Наконец-то на вашей улице праздник начнется. Вы сможете немножко расслабиться, отдохнуть, получить от жизни удовольствие. И тут еще и возможны даже и финансовые поступления, связанные с теми, кого вы любите. Может быть, у них улучшится материальное положение. Может быть, это просто на вашем вдохновении придут такие люди, которые будут соответствовать вашим пожеланиям. Дева. Раз, два, три, четыре. Любовь, которая живет у вас дома. Взаимоотношения с близкими, с семьей. Здесь идет благополучие, здесь идет любовь к ближнему, сострадание, понимание, желание договориться, оптимизм, радость и удача. Значит, все, что у вас дома в семье, это все принесет радость. 4, 5, 6, 7. И партнерство тоже. В том числе единственное, что все-таки эти две планетки ретроградные, которые отвечают за ваше партнерство, это значит, что возможно появление в вашей жизни кого-то из прошлого по ретроградному Марсу. И плюс еще это человек может быть связан с какими-то обманами, неточностями. Ну, в общем-то, для вас время для знакомств и общения с партнерами пока неблагоприятное. Ну, уделить время семье этот будет для вас большой радостью. Весы для вас короткие поездки, командировки, путешествия, оформление договоров, документов, просто сама судьба благоволит в этом. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Работа, улучшение по работе, но возможны. Конфликты с кем-то из мужчин, из ближайшего окружения. Также остерегайтесь подвоха и каких-то подстав. По скорпиончику. Ну, скорпионы, для вас праздник это деньги. Деньги, подарок. Это расширение возможностей. Будет очень много возможностей заработать. Особенно, если эти заработки будут связаны с людьми издалека. Обязательно Планируйте что-то новенькое. Строите, планируйте какие-то новые проекты после 23 числа. У вас они очень легко пойдут. Идет расширение. Тем более, что у вас еще и пятый дом активизируется. Он связан с любовной тематикой. Но, Но с любовью пока подождите. Тут желание разобраться с детьми, может быть. Ну и также с вашей любовью. Но, но не спешите. Не спешите влюбляться. Тут пока идет тоже разборки совсем старым. Ну что ж, думаю, что прогноз будет для вас интересным. Желаю вам приятных событий и до встречи в следующих прогнозах.